Всем привет, меня зовут Макс Прайм, сейчас стреляет тема Stamp Up, это у нас кроссовочные э, ботинки, э, именно для пеха кроссовочные ботинки, которые помогают бегать и тем самым получать какие-то деньги за это. Ну, это. ну а для того, чтобы это осуществить, вам придется платить тысячу долларов, говорят, там, 300 минимум. В общем-то, приложение, оно еще не вышло. Есть сайты, где получить токены для этого. Есть приложения, только там ограничениям. Там нужно первым код, кто напишет из дискорда, а тут получит вход. Не просто так там войдешь. А если там войдешь, то будет очень прикольно. Я еще не вошел, но жду, скорее всего, и буду входить, пытаться всякие такие темы. Честно, такой просто тренд взлетел на кроссовочные, на футболочные, на человека, на NPC, NFTM, тем самым таким способом. Наверное, это все из того, что убивают людей именно в Европе. Начинают убивать в Европе. Скажу честно, там начало, скорее всего, идет не из Турции, а нам НАТО но не из Европы не из Украины, не из Беларуси так, но ну остальные там вроде бы Европа это значит Беларусь, Украина и Турция должна быть в Европе, чтобы Европа и надо помогло Украине ну вот что это такая политическая тема но если украинцы входят, то скорее всего и будет война в Европе, это очень плохо, поэтому сто в войне, я не хочу чтобы в Европе была война, ведь там все классно, зачем чтобы была война, цены дорогие, цены шли в Москву. Как идут ведутся, их там странах странах эти вот деньги, покупки, а то реально сейчас будет ввести все деньги в Москву, потому что оно ну, главный штаб, как бы, да, это будет правильно. В общем-то, если вы хотите зарабатывать, то покупайте и сначала токены собирайте stop.app.ru в интернете в общем-то напишите в поисках, найдете Также можете купить кроссов. Э, бесплатно кроссовок получить. Можно наверное, несколько аккаунтов создать. Если там реально возможно, то в принципе может так бегать. Есть, кстати, читры, которые говорят, у нас есть магнат кроссовок, который уже на ходу используют. Или это мошенники. Поэтому. Я не пробую с мошенниками я не миллионер чтобы прям попробовать что пробовать поэтому я не пробую а вот жду но обновление тем самым привлекаю чтобы было больше коинов больше кроссовок бесплатных все потом уже входить и магната мне нету чтобы сами эти вот телефона GPS который ведет сам можно использовать 4 типа того но не знаю что будет дальше обновление потому что говорят это сложно тему сделать тем более сейчас кризис из-за этой военной операции скорее всего рубль падал и военная операция пошла в украину рубль скачет вверх но ну, сейчас упал ниже ниже как рептуту сейчас пойдет потом вырастет мира вверх как-то так. Так что покупаем криптовалюты, акции, ну, акции да, выросли, потому что это акции стран своей страны. А криптовалюта, она общая. Поэтому всем удачи, всем пока.